Антолий Дуардович, рад вас приветствовать. Мы в очередной раз приехали к вам в гости в Республику Беларусь, в город Минск. И сейчас мы находимся... А откуда вы приехали? Мы приехали из Одессы, да, из такого побережья Жемчужиного моря, как многие знают проделали такой немаленький путь и рады вас видеть в полном здравии в полном таком боевом хорошем смысле настроении и хотел бы нашу встречу начать с такой знаменательной даты которая состоялась в вашей жизни буквально вот неделю назад 16 апреля вам исполнилось 72 года я с вами достаточно долго давно и так скажем часто общаюсь и вижу что вы Человек, мужчина, который далеко чувствует себя не на 72 года. Что вам помогает оставаться вот таким э, энергичным, продуктивным, результативным человеком, как для многих может показаться в таком уже э, очень э, сильно взрослом возрасте 72 года? И чувствуете ли вы себя на 72? Добрый день. Нет, конечно, я не чувствую себя на 72 года, но... Что помогает мне быть в активной форме, я тренирую свою главную мышцу, мозг. То есть я думаю все время, я работаю все время, у меня нет ни выходных, ни праздников, ни ночи. Я просыпаюсь, у меня мозг работает, я думаю о решениях, как улучшить анкеловую опору, или подвернуть состав, или аэродинамику, или как сделать там, космический грунт, Вот я могу там, пару слов сказать о нем или как вот вынести индустрию в космос, и как построить линейные города, и как оптимизировать земледелие там, и как получить гумус, на котором будут расти почвы. Не просто получить, а какая технология, то мелочи, да? Я не могу долго думать об одном и том же, поэтому... А еще кармац, по-моему, говорит, что я отдыхаю, когда... Ну, делаю делай другую работу. Поэтому, поскольку я все время переключаюсь, то я фактически-то и не работаю, и не нагружаюсь. Потому что если от чего-то устаю, какой-то мысли, я пережим другое, и она новая, и дает снова силы, бодрость, надо ее, найти это решение. Да? Ну еще и физическая нагрузка, я никогда здоровьем, кстати, не отличался. Ну, как видите, я вот, мне уже 72 года, я чувствую себя лучше, чем 40 лет назад. И вот, наверное, наверное... Так, я, именно тогда вот я занялся вот этой проблематикой. Вот. И первую книгу вот, тогда стал писать вот, «Струнная транспортная система на Земле в космосе». И я назвал именно э, струны, потому что «Струна» — это напряженная конструкция. И поэтому вот, собственно бренд технологий пошел вот с тех времен струны «Струнный транспорт Юницкого». Это изначально бренд был, и он продолжается ну, сейчас, потому что мы находимся в офисе компании, которая называется «Струнная технология Юницкого». А По-английски а на английском низкостепен технологичность. Yost. Это тот бренд, который сейчас максимально сильно ну, масштабируется. Да, он всегда и был. В промежутке были разные бренды, но они торговые, они не технологические. То есть это, ну, как автомобиль. Ну, там Ford Motor иметь автомобиль модель, разные модели, имеет разное название. Да. Ничего страшного. Технология то автомобили производства Форда, но у каждой модели может быть свой индивидуальное название. Поэтому SkyWay это было ну, одно из торговых названий, его больше всего использовали как раз у украду инвестинге, но он там и остается, и работает, хотя это, в общем-то, по большому счету, инвестиции привлекались не в SkyWay, а в его СТ, в Тонентранспорт, которые включают в себя не только небесную дорогу. Да. Ну, здесь струнные технологии шире, там есть и струнные мосты, и струнные вакуумное стекло, там струнные взлетно-посадочные полосы, и вообще планетарное транспортное средство, которое вот обеспечит вынесение земной индустрии в космос, это тоже струнная система, потому что эта конструкция преднапряженная. Но ну, представьте, длина кольца по акватору 40 тысяч километров, а диаметр 2-3 метра, ну, разделите, один там ну, да. 20 миллионов. Это а, паутинка на фоне небоскроба. вот такие масштабы. И если эту паутинку не натянем, она же потеряет устойчивость, да? Поэтому конструкция тоже преднапряженная, и поэтому она и может выйти в космос, не потеряв вот эту идеальную форму круга, и выполнить ту задачу, которая перестает. И, собственно, с этого-то и начинал, и струнные системы изобретать. Вот именно с этого. То сначала я где-то в школьные, вот, студенческие годы у пришла идея, вообще, плантарного транспортного средства, и потом от нее уже отпочковалась струнная система, струнная система. которая известна с там или струнный транспорт Юницкого, как модифицированная эстакада. Просто я стакаду упростил, сел его к рельсу струнному и материаломка стакады, с которой должна стартовать это вот система по, на да, да. это взлетно-посадочная полоса, стакады. Я просто снабил его рельсами специальной конструкции и пустил юнимобиль, электромобиль на стальных колесах. Так вот и рельсы струнно-транспортные. Как побочный продукт. Более, более глобального более проекта. проекта. Да. Антон Эдуардович, э, я хотел бы воспользоваться случаем и э, от многих сторонников того, чем вы занимаетесь, того, что вы делаете, зачитать э, поздравления, которые были озвучены десятками, даже сотнями людей, которые ценят ваш труд, э, любят вас как человека, как инженера и как человека, который по сути, действительно, сейчас стремится к тому, чтобы изменить человечество к лучшему. Я зачитаю буквально несколько таких э, поздравлений от наших партнеров. Наталья Шевченко написала в, одном из, в одной из социальных сетей такие поздравления. Наши поздравления, дорогой и любимый наш инженер, профессор, академик, изобретатель. У вас много регалий, все не упомнишь. Здоровья вам, сил, свершение всех ваших мечт. Никакая сила не остановит человека, если он упорно идет. Вперед к мечте. А мечта у него одна — улучшить качество жизни людей на земле. Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди. Пусть успех и удача везде сопутствуют вам. С днем рождения вас, Анатолий Эдуардович. Гульнара Ниязова написала, «От всей души присоединяемся к замечательным поздравлениям, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть Вселенная помогает во всех ваших бравых делах. Мы вас очень уважаем и ценим. Благодарим вас за то, что вы есть. Мы с вами. И таких поздравлений на самом деле их сотня прозвучало во многих социальных сетях. Ну, более того, я уверен, что и тысячи людей, которые знают о вашей дате рождения, в этот день Спасибо вас. за поздравление, И действительно было много. И это в основном наши инвесторы. И только благодаря им, собственно, я делаю то, что, вот, то, что мы имеем и здесь. Да, да. И сейчас уже да. нахожусь вот, да, в своем кабинете, где проходят совещания, встречи, переговоры. Ну вот вот давайте в, нашей, об этом, в нашем здании. Вот об этом поподробнее хотелось возьму. Потому что мы в прошлый раз были полгода назад и увидели изменения, которые произошли э, в целом, так скажем, э, в компании, да, и когда в 2020 году компания переехала в собственное новое здание с гораздо большей площадью для комфортных условий той команды, которую вы создали, и в прошлый раз не было такого замечательного кабинета. Когда мы были, я помню, он только готовился, и я увидел ряд изменений, которых не было в предыдущем кабинете, в предыдущем офисе. Вот на заднем фоне я обратил внимание, очень красивые, живые э, растения находятся. Но я так понимаю, они не только для эстетического удовольствия. Здесь есть какой-то уверенность, есть какой-то еще смысл. Есть, конечно. Но я еще хочу про здание сказать. Да? Это девятиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров. Это наш офис. При этом здесь находится наша главная инженерная компания, вот ЮСТ, ЮНИСКО. Но владелец этого здания и другой недвижимости, у нас вообще 36 зданий и сооружений. 36. Да. Поменьше, чем эти, но все равно серьезные здания и сооружения в нескольких странах. Ими владеют наши инвесторы, ну, я как тоже соинвестор, как главный инвестор тоже совладелец. Поэтому, ну, это наша общая собственность, которая привлечена за те инвестиции, которые, ну, инвесторы вложили в технологию. При этом, если взять 15 этапов, ну, которые, собственно, сейчас выполняются, там не было, что здания будут в собственности, а сейчас у нас 36 зданий сооружений. В частности, да. И э, приносит это материнская компания, где все наши инвесторы. Я правильно понимаю, что по сути от размера инвестиций, которые были от всех инвесторов, вот в зависимости от того, сколько, э, так скажем, человек владеет э, долями компании, по сути, в какой-то степени он владеет сантиметрами или метрами той или иной недвижимости. В том числе и квадратными метрами, и, квадратными да, и, метрами. и дороги будут строиться тоже, естественно, да. Но это будет все зависеть от капитализации, естественно. Мы уже на это выходим. А здесь это космический грунт. Это когда, вот, ну, представьте, мы вынесли индустрию в космос. Заводы, фабрики, электростанции, их же надо обслуживать. Пусть меньше, чем на Земле, там будет роботизация, автоматизация, механизация и так далее. Искусственный интеллект там будет, естественно, тоже работать. Но и люди тоже должны обслуживать. Да? И если даже будет там одна сотая процента всего лишь населения так это миллион человек. Ну, тогда где-то 10 миллиардов будет человек, но это миллион человек, а где жить, как жить? Поэтому там должны быть созданы условия для проживания, которые, ну, не хуже, чем на планете, на нашем родном доме. И поэтому разработана, ну, у меня есть еще одна Компания с инженерной технологией, которую я финансирую, потому что инвесторы на это деньги не дают, это я уже из тех, что я зарабатываю денег, я... Это исключительно не... связано с, со Spaceway? Да, это Spaceway, но это то, что изначально я уже ну, больше 50 лет этим занимаюсь. И тогда... Это то, с чего вы начали, как вы... Да, тогда я один финансировал и сейчас, потому что я не могу... Приглашать инвесторов, или деньги, эти инвестиции, что даются в струнный транспорт, направлять сюда, то будет не целевой использование. Не Хотя там ограничены возможности у меня, ограничено финансирование, но мы делаем очень много, мы очень много. Сейчас уже проводим чего-то конференцию в этом году международную. И в рамках вот этих работ у вас в инженерных технологиях мы в том числе проработали концепцию экокосмодомов. Когда в космосе, вы представьте, космический дом где-то размером так метров 500 километров, Это цилиндр, или тор, или шар, который вращается вокруг оси, поэтому там возникают центробежные силы, и можно насыпать свой почвы внутри. Угу. То есть полностью по Полностью Да, по и поэтому мы будем как бы жить не на земле, а изнутри земли. Вот, кстати, есть... Ну, есть же теория, что плоская земля, но да. есть же чудиков много, да? Много. Так есть чудики, которые говорят, что на самом деле земля там пола, и там тоже живут. Даже есть фильмы об этом, да? да. Так вот представьте, космотом вот, вот такой, да. И а, там вот врачи, сады, лужайки будут, рущики, птички, животные, и люди будут жить, ну, в домах, конечно, которые будут другими, и там будет микроклимат оптимальный, для нас это субтропики. Да? Да, где когда круглый год тепло и в районе там 20 градусов там, чуть меньше чуть больше комфортная это оптимально для нас да. комфортно влажность и так далее но космические эти дома они уязвимы и любой космический аппарат он очень уязвим вообще это даже те аппараты что летают да там мКС допустим космическая станция это как чайник. Вот, толщина стенки там, несущая порядка миллиметра. Это ну, как у чайника. Всего на всего, да. Ча капли воды при скорости 20 км в секунду, ну как вот микрометеорит, пришивают насквозь, все оборудование пробивают насквозь. И все погибнут. А, поэтому просто везет, что ничего пока крупного ни, ни разу не ударило. А песчинки маленькие, ну, они соцарапают, но тоже могут пробить, если там будет, допустим, миллиметровая песчинка, она пробьет тоже моску. Но есть же и метеориты покрупнее. Конечно. Да, и поэтому, чтобы задержать удар метеорита, размером с судлоный мяч, ну он очень редкий, такой метеорит бывает, но он бывает. Ну или гаечный ключ там случайно на орбите или там я не знаю кто-то тоже кто -то, кто -то что-то выбросил и, там какие-то ну, другие предметы ну предметы там, хаотично все, в космосе и так далее дело в том что там можно даже пакет с мусором выбросить и при скорости 8 км в секунду пакет мусора будет сильнее чем снаряд весом тонн обычный снаряд удар будет сильнее Поэтому должна быть толщина, чтобы не пробила. Потому что когда идет удар, то усилие вот так рассуждаться. Да? Uh -huh. Нужна толщина. И вот э, самая хорошая такая защита это ну, почва. Ну, вот она же ну, все равно нужна почва, да, чтобы растения росли. Ну, и это, да? по сути, природный такой. Нет, слой слой мы же не можем в горшках ну, ну, выращивать да. сады, это же смешно. И поэтому мы можем мощный слой почвы. Но она достаточно тяжелая, где-то в среднем почва там, типа чернозема весит полторы тонны на кубический метр. Ну, в общем-то, тяжеловато будет туда дороговато доставлять, поэтому почва еще должна быть ну, легкой для этих условий. Поэтому я разработал космический грунт, где легкая минеральная часть, спиренный минерал, и поры заполнены гумусом, который мы же сами производим. Это Реликтовый гумус сделан из угля бурова или сланцев, а бурый уголь это бывшее дерево, бывшее которое дерево, росло да. несколько сот миллионов лет назад, да, которое превратилось в уголь. А это бывшее дерево, это же бывшая почва, которая да. для, это дерево для жизни взяло все из почвы, всю таблицу неделе. Поэтому в буром угле есть все, все необходимые элементы для жизни. В, наш, в нашем теле где-то работают 86 химических элементов. Даже мышьяк нужен нам, и, и сульма какие-то такие, да? Ртуть, ну, микро микродозах, микродозах, да. Главное количество, не, не, не переборщить с количеством, да. да? И поэтому здесь тоже все есть для питания растений. И вот эта почва, она весит где-то 500 килограмм на куб, это разрез. Три раза меньше? Три раза лечу. И она э, богаче, чем э, чернозем. Вот украинский чернозем – это почва получше, побогаче, по плодороднее. По плодороднее, да. И поэтому здесь посажены тоже субтропические растения, они разные, лимоны, апельсины, там даже банан есть. Я на обед хожу, я тестирую, я не тот сапожник, который Счет сапоги продает, а сам ходит Без в других. Сапог. Нет, в других, потому что он знает, что они плохие, они порвутся. Да? Я на тебе тестирую, потому я на обед беру вот перец и в обед всегда перчик. Это мята. Я свидетель этому. Это Правда. мята, это мята, она очень полезная и целебная. Попробуй. Я в чай добавляю мяту. Тут другие травы целебные, которые тоже в чае идут. Уже и вот здесь лимоны, вот они, лимончики, и много цветов. Ну, сейчас висок. Какого размера они? они будут? Ну вот такие где-то. А, ну, вот как полноценный лимон? Нет, полноценный лимон, да. И бананы, ну правда, бананы будут такие маленькие, они самые ценные. Это карликовый банан, да? Обязательно. И Нужно еще будет. другие цитрусы вам посадим. Нужно будет снять и продегустировать. Вот а это, говорю. посмотри, какой красивый, Это лавровый лист. Можно вот... Если надо это больше, ингредиент будет, в, любой, в любом блюде. Любом, ну, чем украинский, да. Однозначно. Вот, могу дать листик. Смотришь. Да? Да, да, давайте. Ты посмотри, как он пахнет. Очень ароматный. Да, да. Поэтому здесь идет эксперимент. И я это делаю сам. Я люблю. Жизнь, я люблю растения, живой мир. там вот всем птичек, там слышно. Вы меня буквально на секунду опередили. Вы когда сказали про космодом, что в нем должно быть все то, что по сути есть у нас на Земле, чтобы и... только это, ничего не должно быть искусственным. Ну вот ваш кабинет, это такой прототип того, то, что будет в космической Да, какие-то элементы. И здесь идет эксперимент, по большому счету. Антоний Эдуардович... В 2014 году, когда вы обращались к людям через интернет, вы сказали в одном из, так скажем, векторов развития, когда ваша технология будет сертифицирована, она перейдет из разряда инновационного проекта в разряд инвестиционный проект. На ваш взгляд, мы достигли той стадии, когда часть ваших разработок могут уже считаться полноценными инвестиционными направлениями. Да, конечно, мы уже в стадию, в стадию инвестиционного проекта перешли, ну, сама технология, да, и часто говорят, а где же, где же, вот, там, типа, проекты адресные, ну, вообще-то у нас пять трасс построено уже в экотехнопарке в Беларуси. Здесь, одна, в Мариногорке. Да, две еще строятся для тяжелых машин, одна трасса в Эмиратах построена, тестовая, и две трассы строятся длиной по 20 километров. Но это же не модельки, это же не примерно и не с пенопласта мы сделали. Это все один в один. Это уже по сути по-настоящему это, промышленному это, пространству. Конечно, это продукт, промышленный продукт. Поэтому эта стадия уже наступила. Да? И тем более, что мы уже пять машин сертифицировали. А сколько и всего в данном Мы сделали 12 моделей, причем совершенно разных. Вот часто говорят, вот там Илон Мас там сделал там, модели, две или три электромобиля. Но мы это сделали 12 моделей. Спроектировали из За такое короткое время. Да. И э, на своем производстве, которое создали с нуля, не имея поддержки, кроме инвесторов, ведь мы не имеем поддержку до сих пор, да? Ни от кого, кроме от инвесторов. Наоборот, нас пытаются сдерживать, мешать и так далее. И вот в этих условиях мы работаем, да? Создали мощное производство, оснастили самым современным оборудованием. Там станки пятикоординатные, семикоординатные станки, стоимостью почти по миллиону долларов. Такого оборудования нет ни в одном предприятии, вот такого набора оборудования нет ни в одном. Предприятие Беларуси. Это неоднократно это замечали гости, да. которые приезжали. И одна. это тоже наше производство, им владеет наши же инвесторы. Согладеют. Это тоже, да. Это Я сказал, что 36 зданий сооружения. Одно из них, это вот наша производственная площадь. Да, да. Да, достаточно большая производственная площадь с достаточно большим, сложным, дорогим оборудованием высокотехнологичным. И поэтому... Вот эту ступень мы преодолели. Преодолели. преодолели. Более того, я просто... Ну, всего того, что мы подписали договор о конциальности, я не могу говорить, там страны или регионы. регионы или какие проекты, но мы уже и по проектам работаем. И уже первые этапы адресных проектов вот, по документам по работе ну, уже ну, это так происходит. Поэтому в этом году уже однозначно мы объявим о нескольких адресных проектах в этом году которую мы уже реализуем. Не вот хотим реализовать, а мы уже реализуем. Это очень хорошая новость, Анатолий Эдуардович. Я хотел бы уточнить, вот мы в начале беседы говорили за бренд UST, за бренд Skyway. Правильно ли я понимаю, что вот этот этап, когда компания уже переходит в коммерческую плоскость, вот с этим и связана полноценная, так скажем, техническая формулировка того, чем занимается инженеринговая компания. Unitsky String Technologies. Другими словами, компания все это время и была, по сути, струнными технологиями. Так? И для Но, того, чтобы да правильных... вот надо, надо понимать разницу между технологией и торговым названием, брендом и так марка, далее. Да. Ну вот, теперь я Юницкий Анатолий. Юницкий фамилии — это же основное, а имя — Анатолий. То есть есть как бы корневая вот, часть какого-то бренда, а есть ну вспомогательная. Да? Корневая и транспорт в Ленинском. она Он был и остается. На протяжении всех А это ну, как одно из имен. Это, ну, то есть не надо к этому привязываться, потому что Skyway — это торговая марка определенного продукта на определенном этапе развития всего лишь. А в основе этого лежит технология, которая со стороны технологии Я бы так сказал, Skyway — это более такое символическое название того, что представляет собой струнный транспорт skyway небесная дорога а вот если перейти в инженерную и коммерческую плоскость э, струнные технологии юницкого которые Извиняюсь. профильно говорят о том чем занимается инжиниринговая компания коренная вот э, название коренное, но более э, мощно как бы, более фундаментально почему то что если по-английски юницкий да? так юни объединяющий Sky-небо, ты транспорт меняющий небо через транспорт, но уже куда фундаментальнее. Согласен. Так как струнные технологии низкого, они как раз больше информации несут, да, да. а о самой технологии, да, И уже не, не спутаешь ни с кем. А вот SkyWay часто нам прислали, вот, а мы видели отель SkyWay, это не ваш отель? Ой, а там есть авиакомпания, называется SkyWay, это не ваша авиакомпания? Вода. Ой, есть, да, это, вода конечно. есть, там какие-то строительные компании и так далее. И приходится говорить, да нет, это просто совпадение, да? Однозначно. А у стоны технологии Юницкой есть еще другие технологии, кроме вот этой, которая, в которую инвесторы вкладывают деньги. Назовите хоть одну, С таким названием. Таких нет. Нет. Да. Нет. нет и не будет. Поэтому мы, это основа бренда, новое остается, мы в основном сейчас его продвигаем, в том числе за рубежом. Я хотел бы еще задать вам такой вопрос, который касается отношения к инновациям, так скажем, внешнего общества. Буквально недавно со своим коллегой, с Дмитрием Слюсаром, мы обсуждали то, как в мире в целом на протяжении всей истории относятся к инновациям. И вот Дима мне сказал такую фразу, говорит, Максима, почему мы удивляемся, когда, так скажем, мир не воспринимает что-то новое? Говорит, вспомни фильм. Мы все его смотрели. Это советская классика, фильм Леонида Гайдая Иван Васильевич меняет профессию. И помните, Анатолий Эдуардович: там была такая фраза, когда Иван Грозный говорит о изобретателе, который придумал там изобретение, говорит, а я его на бочку с порохом, пущай, полетает. И это, да? Да. И это вот на самом деле вот такое прямое отношение или показатель того, как действительно относились и раньше, и по сути сейчас также относятся Нет, к изобретателям. человек не изменился. Человек не изменился. Человек по и... сосуде консервативен. Это нормально, кстати. И поэтому... Иначе бы, знаете, только бегали бы, что-то новое внедряли, и вообще бы все исчезло потом. Все бы... Сто процентов. Вообще непонятно что. Поэтому в консерватизме есть тоже полезно полезное. Сохранить то, что наработано до этого, а не растерять, да? И сейчас, кстати, вот в мире происходят события, которые мы можем вообще перечеркнуть цивилизация, которая была, а новая не создадим. Сейчас вот такие эти процессы, и коронавирус показал, скрыл многие процессы. Да, да? Это, это хороший очень... маркер был такой. Это очень опасно, да. Забыть прошлое и давай еще по-другому переделаем. Поэтому я к консерватизму отношусь спокойно, на самом деле. Хотя это больно, обидно. Особенно тому, кому кого на бочку посадили. А на бочке мне не один раз приходилось летать. Да. Да. И не в одной стране, кстати. Так. Ну, слава богу, что долетал благополучно от другого места и там приземлялся. — Андрей Игоревич, ну вот в связи с тем, что произошла такая, так скажем, Такое развитие вашей технологии, и вот отношение к вашим инновациям в мире или в разных странах, к примеру, пять лет назад и сейчас. Чувствуете ли вы изменения в лучшую сторону к тому, чем вы занимаетесь? К вам и технология. Безусловно. И поэтому... Произошла поэтому такая дну, метаморфоза там... в лучшую сторону. Сожгли на костре. Ну, кто за ним последовал их не жгли. А наоборот, сейчас вспоминают, что они там великие выдающие ученые. да. Естественно, э, стадию, когда мы не верим, этого не может быть, мы уже эту стадию прошли. Ну, как ты не веришь, если. Ну, вот, да. ну, вот, Есть вот неоспоримые факты. На, вот стоит э, первая машина наша. В 2017 году она поехала. Четыре года назад. Да? Да. При этом э, мы получили скорость на не 103 км в час. Реально получили на испытаниях. Да? Это все зафиксировано. И, э, э, это, машина, Если сравнить, допустим, с обычным электромобилем, допустим, с электромобилем Тесла да, она сложнее, гораздо сложнее, она гораздо инновационнее. Ну, ну там что, ну взяли известные моторы, известные обводы, каркас, там, да, на известную раму, на известные колеса поставили, то оно поехало с известным аккумулятором. А здесь, извините, все новое, от формы, от аэродинамики, что очень важно. До каркаса, двигателей, стальных колес, которые отличаются от железнодорожных и так далее. Система управления, сразу же надо систему управления автоматической делать. Системы безопасности, да. клочные узлы, они совершенно тоже другие все. И накопители энергии другие, потому что традиционные накопители мы не вставим сюда. Да? И поэтому пришлось это разрабатывать с нуля. С нуля. Опять же, не имеет поддержки, я повторяю, кроме наших инвесторов. Анатолий Иванович, мы это очень хорошо помним, потому что э, я и сотни, и на тот уже момент, наверное, тысячи э, сторонников того, чем вы занимаетесь, поверили э, в, в вашу технологию, в вашу идею, когда это все было на самом деле вот на картинках, на ваших чертежах и за плечами ваш опыт на тот момент в 35 лет ваш, вашего пути. И то, как сейчас за короткое время сделано больше, чем было задекларировано на момент 2014 года, за это меньшие за меньшие деньги. Это меньше, неоспоримый да. факт. И м, я всегда провожу такие параллели. Ближайшая страна, так скажем, которая к Беларуси находится, я знаю вот, такой большой проект, который, который был реализован в автомобильной сфере, это автомобиль Аурус. Да, на который потратили гораздо больше денег, гораздо больше времени, но по сути сделали что? Сделали тот же самый автомобиль, четыре колеса, который едет по асфальту, двигатель внутреннего сгорания и там, комфортные условия в перемещении, ну, я имею в виду, что касается салона, но не больше. Вы сделали за, по сути, за пять лет, потому что в Беларуси вы развиваетесь так, с 16 -го года, и сделали, по сути, новый вид транспорта. Да. Мы с вами знаем автомобильный, железнодорожный, авиационный, морской, подводный. И появился новый струнный транспорт Юницкого. И это, по сути, действительно зарождение новой индустрии. Безусловно. И вот автомобиль взять. На самом деле он здесь он больше 200 лет. Еще не в 19-м, в 18 веке были автомобили первые. Вообще первая автомобильная авария. В Америке было еще до рождения Форда. Первое было, я не помню, какой город, было два автомобиля, они умудрились столкнуться. Это было где-то 1860-е год. Я уже не помню, но где-то Достаточно давно. Так, первый электромобиль был в середине 19 века. Первый, а не электромобиль Тесла. Но ведь мы тоже делаем электромобиль. Сигарета, это же... Непонятно. Да это электромобиль на самом деле, только у него стальные колеса, другая аэродинамика. Другой принцип. Да, но это электромобиль, потому что электрический привод. При этом, в отличие от, от электромобиля для асфальта, мы можем на аккумуляторах работать, а можем не от контактной сети. И можем работать еще от рельсов, поскольку на земле мы рельсы не можем потоком просто это все закоротит на, ну, да. на, на землю. Да? А когда мы подняты, мы можем заизолировать друг от друга от опор и от машины. И тогда у нас не, не нужна контактная сеть, у нас, а питание через резьбу. Этот принцип еще никто не реализовал, а нас он реализован. Поэтому здесь инновация на инновации. И не надо думать, что я там все заранее проработал. Это невозможно детали. Я концепты прорабатывал. А уже детальная проработка в каждой машине — это тысячи деталей, тысячи. И на каждую из них ее надо проработать, проработать, продумать, испытать. проработать, да. да, прочитать, взаимодействовать с другими деталями. Узлы, блоки и так далее сделать, да? и все это должно сработать, а не кучка деталей, там, Конечно. на столе разложили, нужно сработать. Это сложная работа, так это уже делается командой, я собрал за команду, это было непросто опять же, с нуля, фактически, собрать команду под тысячу инженеров, так. и это, опять же, очень маленькая команда, потому что более простые задачи решаются гораздо большим количеством инженеров, да? поэтому и здесь тоже я показал, ну, сверх, как бы, как, опять же, в сжатые сроки, за мало деньги так много сделать, он все в создании вот, э, команды. На самом деле, да. Анатолий Дуардович, это нас э, поражает и вдохновляет, и усиливает уверенность в том, что э, вы сможете реализовать полноценно тот проект, за который вы взялись, который предложили э, для реализации. И вот в связи с этим я хотел бы задать вам такой вопрос. Э, мы сейчас находимся на таком... Э, этапе, когда осталось совсем немного, ну из э, что касается ну, вот как это, э, это? Э, я уже цикла технологий 200 300 500 лет, я Поэтому нет, впереди вечность однозначно. А. Я имею в виду, что касается 15 этапов, мы прошли уже практически все 14, остался 15 но он основной, основной по один из самых таких ключевых по материала, емкости по нет, он основной по финансированию, по финансированию К мы его, мы его не реализовали не потому, что не хотели или не могли, а не было денег, и сейчас на него нет денег, да? потому что там надо осуществить самую сложную часть, это трасса высокоскоростная, которая длина должна быть ну, порядка 20 километров, не меньше, потому что половина пути надо разгоняться, Разглавка. там чуть-чуть проехать, половину тормозить и отрабатывать режимы все, разгона, торможение и так далее. Естественно, если даже взять вот, вот ну, трассу построить, да? А вот если взять аналогичную систему, там, поезд на мониторной подушке, или монорейс, или то, что уже есть, да? или стокада автомобильная. Вообще, чтобы 20 километров построить того, что есть, на это вообще-то надо миллиард долларов. Да. А мы говорим, нет, нам не надо столько, чтобы построить новую эстакаду, принципиально новую. По ней пустить принципиально новый подвижной состав где будет принципиально новая система управления, потому что управлять на скорости 500 км в час и 100 км в час – это разные задачи, да? где совершенно другая аэродинамика и много чего другого. И поэтому мы не делаем это, мы делаем, но только то, что можно сделать в кабинете, да? там проектирование, разработка, расчеты, продувки в трубе, резиновые места, это мы делаем. А вот чтобы выйти в поле, Значит, строить... Мы ну, саму машину денег. создали, которая... Она есть, машина а -а -а. есть, да, но она не может поехать по трассе, потому что трассы нет. А здесь, ну, на трассе там километр, она, ну, 50-60 к этому зовет, там, ну, 100. Дальше надо тормозить, иначе надо с трассами. Анатолий Бородович, вот в связи с этим я и хотел задать вопрос. Вот ваше видение того, сколько может длиться... 15-й этап потенциально который не за горами, так скажем, и от чего зависит скорость реализации, полноценной реализации 15 этапа и возможность закрытия, так скажем, входа в корневую компанию. Ну, то, о чем мы то, чем мы по сути занимаемся вот последние 7 лет. Ну где-то 2 года, потому что все остальное, это вот фактически только настройку. Потому что все проектные решения есть, машина проработана. Причем мы показали один вариант машин, а есть и совершенно другие варианты, они тоже проработаны. Да? Это не знаешь, что вот там опять все сводится к одной модели. Вот самолеты взять, сколько там моделей? Сотни. Сотни. Если не тысячи. Да. Да? И у нас то же самое, даже у нас перспективное направление, собственно, с чего я начинал, и первые картинки, вот в вот этих монографиях, там показана машина, с винтом воздушным. И такой у нас вариант есть, и она хороша, эта машина есть, и преимущество. Это фактически, сейчас же тоже мож, можно сделать электросамолет. Ну как ты, интересно, провода к самолету протянешь, да? И катушка, есть даже такие проекты, типа, рассматриваться с катушки, провод тянется за самолет. Там есть солнечные батареи, есть аккумуляторы, но это же надо тонны возить с собой, да? Конечно. При этом у самолета, он же держится за счет воздуха, и почему он держится в воздухе? Потому что за счет движения вперед при обтекании он отбрасывает воздух вниз, возникает сила, которая поддерживает, uh -huh. подъемная сила. Но он же отбрасывает воздух и уходит энергия, причем колоссальная количество энергии. Это же все снижает эффективность. Да? что самолет не может быть эффективным транспортом. Он самый затратный. Да? Всего этих причин. Ну, это физика. Да. А у нас-то не надо поддерживать наш самолет. Мы устойчиво едем. не нужны. Да. Крылья не нужны. Да? Да. И воздух не должен держать. Он просто должен обтечь и создать минимальное сопротивление. Но это самолет фактически. Там резинанка самолетная, скорость самолетная. Да? Поэтому самый эффективный самолет у нас, военный самолет, будет ну, наш юнилеот. Высокоскоростной? Да, юнилеот. Антолий Гардович, э, а с чем связаны сейчас сложности в том, чтобы э, приступить к реализации? Первое, это мы понимаем финансирование. Да, Отличие финансирования. Сложность, основная сложность. Ну, и, А что касается да, локации? Локация, мы, э, нам первый раз отказали, это было три года назад. Вот если бы нам не отказали... По надуманным причинам, там основной причиной, что птичек жалко, юнибус уже с скорость скоростью. Отказались э -э, здесь. Э -э да, у птичек много погибло. Ну и цены деревья, породы деревьев будет вырублены, когда трасса наша пройдет по болоту. Там. Ну какие-то уникальные, естественно, пальмы растут ну, у, да. у нас тут или что-то, еще такое, да? э -э -эт. Поэтому это были надуманные причины, там причина в другом была, конечно, нам отказали, но мы сейчас э -э начали вторую процедуру она уже практически почти завершена. Если нам не откажут в агентуре, значит локация будет в Беларуси. Но если, локация, если нам откажут, ну нет проблем. Мы, у нас есть несколько локаций в других странах и одна, одна из них и Мираты. Но в Эмиратах тоже не так просто работает. Там все намного дороже. Вот если взять Беларуси, там же и уровень жизни выше. Там стоимость материалов, там всего да, выше, да? Да. Поэтому, если там делать, то боюсь, что нам не хватит денег, тех, кто мы, мы продекларировали в 15-м этапе. Да. Но есть еще другие локации, где, в принципе, приемлемы будут цены, да, и мы можем при получении земли и при наличии финансирования, ну, за два года эту работу ну, реализовать. Счет, реализовать да. Но, на самом деле, Реализация уже сейчас идет, уже же машина есть и так далее. То есть не обязательно надо ждать, все думают, что надо обязательно дойти до конца, сертифицировать и так далее. Никто так бизнес не делает. Если взять, допустим, Арбас, который решил сделать аэробус А380, так у них были только четежи, у них не было аэробуса, а Дубай у них уже купил несколько десятков самолетов. И самый крупный авиапарк, А380, это в Дубае. И те продали дешевле, потому что были еще в стадии чертежей. Поэтому мы тоже работаем с заказчиками, они у нас есть, и они готовы уже покупать все это. Но главное, вот как бы, начать делать и показывать, что мы уже это делаем и на делаем. И Как только мы, вот, образно говоря, поставим первую опору, уже можно говорить, что мы начинаем проекты высокоскоростные. Почему? Потому что мы показали, что. Это мы же тоже не верили. Кстати, когда я приехал в Беларусь, и вот нашел заброшенный танковый полигон, никому земля не нужна была. Писатель распалкома говорит, ну, кому эта земля нужна, там? ну что там, ямы, болото, <плохо> пропахло порохом, и там все равно ничего не растет, берите. И говорит, я не веришь, что у вас что-то будет работать. Ну вы ну, берите, ну только что-то получится. Он не верил, что она поедет. И никто не верит, что поедет. Он ну, может поехал. И не только поехала. если говорить Нет, конкретно и, о земле. И достижением тех параметров, о которых мы говорим. Я говорю. Да. Да? И поэтому э, высокоскоростное направление тоже проработано. И у нас есть доказательная база, что я умею, мы умеем правильно рассчитывать. Да? Правильно практикать. Поэтому поверят тому, что это так будет работать. И тогда Одноз... мы реализовывать эти сказать, проекты, много Я таких. вам хочу сказать, когда э, я впервые увидел э, вживую э, те подвижные составы, которые вы первые показали, первый Unilus, первый Юнибайк, они были абсолютно другими, не такими, как мы себе их представляли, и не такими, как они рисовались на картинке, они были намного лучше. То есть, так скажем, вы удивили э, на тот момент впервые что вы делаете лучше, чем декларируете, Анатолий Эдуардович, и это факт. Нет, но ну, там еще и другое, я не показываю все, не надо неправильно все показывать, да, тем более есть и конкуренция, Однозначно. есть и другие вещи, да? и, как говорят, есть поговорка, хочешь смешить Бога, расскажи о своих заранее, планах, да, расскажи о своих планах, Поэтому планы-то мы говорим в общем, а деталей не надо, да? Однозначно. И поэтому высокоскоростная система будет совсем, не совсем та, которую вы все представляете. Она будет лучше, гораздо лучше. Мы в этом не сомневаемся. Да. Антон Юрьевич, из вот предыдущего вопроса, который мы обсуждали, ä, правильно ли я делаю вывод, что ä, капитализация и монетизация, ä, по сути, ä, технологии, и инвестиции, которые привлечены сейчас в технологию, могут наступить и раньше, до момента, когда мы, так скажем, реализуем все 15 этапов. Допустим ли такой вариант? Нет, безусловно. И многие связывают IPO-IPO. Вот да, многие компании крупнейшие. Не, не, не выходит на IPO, это не обязательно, это не, не, нет прямой связи. Это один из вариантов капитализации. Да? На IPO выходит для того, чтобы привлечь деньги институт. дополнительно. А зачем нам? Мы можем по-другому финансировать. Да? Поэтому капитализация фактически э, ну, серьезно стартанет. Она и сейчас идет, но она идет, так, говорят, в текущем режиме. Когда вот мы начнем строить конкретные трассы. Уже от стадии чертежей перейдем к строительству. Я уверен, что в этом году мы уже первый раз начнем строить. Поэтому вот эта вот капитализация, уже серьезная вот, начнет происходить в этом году. И вот Elon Musk показал, как он, ракеты взрываются, там падают, а капитализация растет. Да, капитализация там, растет. Да, да. Да, да. Да, там, его компании убыточные, а капитализация, капитализация уже там на сотни миллиардов долларов. Да? На самом деле очень важно mm -hmm. такие параллели проводить, потому что э, зачастую, к сожалению, большому, люди не видят то, что происходит, так скажем, э, у них, э, так грубо выражаясь, под носом, да, и это их может восхищать, как на примере того, что э, ракеты запускаются и в то же самое время происходят неудачные попытки их запуска, но в то же самое время Нет, капитализация просто, растет. Это, мягко сказано, она взрывается, взрывается и взрывает, да, а и оказывается 300 миллионов долларов, извини меня, а мы там чуть-чуть царапнули где-то, ай-яй, это живой, как, это, да. вот, все, это все плохо, это же неправильно и так далее. Да? Да. Понимаете? То есть это такие все... параллели нужны, нужны и это, на это нужно mm -hmm. делать акцент. Да, и надо понимать, что бизнес по-другому чем. Те, кто не занимается бизнесом, ну как они о нем думают. Да? Хотя почему? Потому что бизнес уже стал больше перешел в плоскость эмоций. Однозначно. Продают эмоции. И могут э, в теории продукт, который никому не нужен, ну красиво обернуть его и продадут. Да. А вот э, хорошая, хороший продукт без хорошей упаковки никто его даже брать не будет. Да? А к сожалению, вот то, что... Идет борьба с нами, конкурентов и так далее, тролли, это все стопы, да? Это же упаковка. И она же не очень хорошая. И вот имея такую упаковку, да там -то шулики, да вы что там, как писала это белорусская пресса, да они же с фанеры сделали эту машину, где же на фанеры Поставили там этот, от кофемолки движок, назовите. Ну какая кофемолка, эта машина. Она как самолет по сложности Но, и э, я хочу Так сказать, вот, что... когда такая упаковка, да. очень тяжело продавать. Но мы сейчас и эту составляющую тоже изменили. И уже в интернете, посмотрите, уже совсем по-другому выглядит эта технология, да? Только те брендирование нового, -то, оно тоже на это влияет, понимаешь? И тысячи свидетелей того, что это все работает, Смогли уже неоднократно проехаться на ваших подвижных составах да, и десятки тысяч, десятки, тысяч десятки тысяч людей, которые это все увидели вживую. И с этим можно спорить, можно не спорить, байк, он, это он, проезжал несколько десятков тысяч километров. Это же не высточный образец, хотя он объездил потом весь мир. Он был, на на трансе в Берлине, в был в Дубае. В этой машине сидел в шее Дубае с сыном, с наследным принцем, и делал селфи. Селфи делал в нашей машине, на саммит мирового правительства это не какой-то это очень высокий уровень был, да? А в Сингапуре она была и в других стран. поэтому эта машина еще объездила весь мир, ее весь мир тоже видел и многие известные люди сидели в ней и фотографировались на память. И даже мы имели То, можно в ней присесть. Часть, часть интервью взять, и там качество какое высокое, там отделка какая там кожа, там шов-шов. Не хуже, чем Меседес или там БМВ. Меня очень впечатлил э, салон высокоскоростного юнилета, который в Берлине был презентован. Действительно, ты сидишь, как будто в S классе сделали. Даже кресло, одни наши кресла. Не только вот корпус там или двигатели. Полностью а ваша внутри... вся разработка. Вся, конечно, даже это. Каким вы видите развитие вашей компании через ближайшие пять и через ближайшие 10 лет? Ну, вот прогнозы это. Сейчас такие в мире идут перемены, что может так случиться, что будущего вообще нет у цивилизации, все. не то, что у нашей компании. Поэтому это прогнозы сложные на самом деле. Ну, больше потому, видения мы, и вектор, который вы от, закладываете. векторы, которые я продвигаю, в том числе вынесение индустрии в космос, не надо делать деиндустриализацию, ничего страшного с этим карбоном, с углекислым газом. И еды, и воды, и ресурсов хватит на планете и так далее. То есть это делается, делают определенные люди с определенными целями, да, которые не совпадают с нашими. У нас цели. Поэтому если двигаться вот по тому вектору, который я, вот, ну, которым я занимаюсь уже, можно сказать, 50 лет, да, то через 5 лет у нас, ну, я думаю, не компания, а группа компаний, у нас капитализация должна быть не менее 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов. Да. Через 10 лет, ну не меньше триллиона. Если говорить о капитализации, мы в работе будут десятки, даже сотни проектов. У нас будет мощное производство по всем элементам. Сейчас же мы на одном производстве делаем элементы стаканы, и опор, и подвижного сустава, и стемпрулины и так далее. А там уже будет специализированное производство. И мы уже Подошли к этому, и у нас уже наработаны технологии туда, чтобы по производству, допустим, грузовых машин, это отдельное производство, там городских пассажирских отдельно, высокосходных отдельно. Потом у нас по системам управления там много, потом по энергетике у нас много наработок, да? по инфраструктуре. И поэтому то, что сейчас мы в одной компании, на первую, проектную часть мы выделим в отдельную компанию. Это будет проектный институт. Да? Проектный институт. Конечно, проектный институт. Да. То, что вот наука у нас тоже, это тоже будет отдельное направление, где будут тоже свои компании. Поэтому это группа компаний, а не одна компания. И в этой группе, наверное, может быть, ну, не меньше числа будет компания в разных странах, в разных регионах. Анатолий Эдуардович, на самом деле перспектива рисуется в моем воображении, так скажем, в моей визуализации таким образом, что группа компаний э, струнного транспорта Юницкого может быть одной из самых капитализированных направлений компании на планете. Не так, ну смотрите, вот взять тебе вот, мобильный телефон ну, совсем недавно никто не верил, там, лет 30 назад, да. да. И даже были прогнозы, что... Для всего мира может понадобиться 500 мобильников, ну, может быть, а может и не будет, поэтому это не перспективно, посмотрите, самый крупнейший да. бизнес, Сейчас здесь 100. не меньше 5 триллионов долларов, если даже 10 триллионов, сам бизнес, да? не только э, производство, да, а сама связь, Там еще больше, эксплуатация да. вот этой связи, да, э, и так далее, так и у нас, у нас же не просто будет. И проектирование, там, стоит дороги, инфраструктуру и но если надо же это эксплуатировать, наша задача, чтобы иметь и собственные дороги, которые будут в нашей собственности, которые мы эксплуатируем, получаем прибыль, да? Да. И поэтому, э, я же не зря в первом обращении сказал, что мы создаем самый большой бизнес большой, за всю большой, историю крупный, цивилизации. Да, бизнес за всю историю цивилизации. Больше, чем сделали Форд, там, Боинг, Сикорский вместе взятые. Так оно и есть. Потому что это отрасль, которая даже не транспортная, а инфраструктурная отрасль. Транспорт – это часть, где будут линейные города, где могут жить миллиарды человек. Представьте, построить города, где будут жить миллиарды человек со всей инфраструктурой. Только правильной сельхоз направлением, надо же кормить это все, так? где будет и гумус, где да, чтобы... Ну, почвы плодоносили нормально, а они уничтожались, да. Где будет своя энергетика, вот эта реликтовая, которая не только не убьет экологию, не уничтожит живое, а наоборот прирастит, да? И вот это все не уменьшит э, площадь земли, а увеличит, потому что у нас на всей инфраструктуре сады растут. Да. И поэтому построив здание, и сооружения, мы увеличим площадь земли, а не уменьшаем, причем она более плодородная. И вот это весь бизнес, ну, это даже да, сложно ну, представить, с, какая это может быть цифра. Сотни триллионов долларов, если говорить о нише, о, о рынке. Да. Да. А, Другое дело, какую часть мы займем, это, естественно, туда много придет желающих, но какую-то часть мы все равно займем, значим. Ну, исходя из вашего как... обращения, в 2014 году вы сказали, что не менее 50%. Да. Это ну, как, цель. допустим, Boeing. Да. Сейчас он сдал позицию, тоже конкуренты за 100 лет ну, поджимают, да? Как Форд э, начинал, накалял ну, Детройт, где это был центр ну, да. мировой центр автомобилества, сейчас в руинах лежит. Японцы обогнали. Ну на ну, это сто лет. Да? Ну, что, да. Поэтому да, мы не прогнозируем 22 й <соценно> Хватит 21-го, да? А 21 веке ну это вполне реально, вполне. Анатолий вот исходя из таких перспектив, которые на самом деле более чем реальные. Что бы вы пожелали всем сторонникам, которые уже поддержали технологию э, струнного транспорта и которые в перспективе еще с этим познакомятся и об этом узнают, какие бы вы озвучили пожелания для таких людей? Терпение, в, в ожиданиях, потому что, да, я это без называл, не 18-20 год, но кто знал, что столько будет форс-мажоров. Знал, там, ну, про Иту, сроки или, были более предполагаемыми, то, чем фактическими. Да. Вообще ни в одном бизнес-плане ни в одном никогда сроки не выполнены. И, и по деньгам никогда ни, ни, ни раз такого не было. Это же прогноз, а жизнь носит серьезные поправки, поэтому что поделаешь. И поэтому естественно многие ну как бы уже сроки вышли. А почему где где дивиденды, где там прибыль, где все прочее, все это будет все будет даже больше, чем вы Могли ожидаете, да, чем мы, да, и чем мы. И поэтому вот, главное терпение и понимание вот это. Да? Вы не потеряете день, вы примножите, очень серьезно примножите, И э, это отразится вот, на жизни, причем в лучшую сторону, детей, внуков. Они будут жить, жить в другом мире, более экологичном, более чистым, более безопасным. То есть числе благодаря нашим технологиям. Анатолий Эдуардович, мы уверены, что такое будущее будет с внедрением всех замыслов, которые вы сейчас уже реализовываете. Мы со своей стороны вам хотим пожелать успешной реализации, тоже терпения, мудрости, настойчивости и большого прогресса во всех ваших начинаниях. Спасибо. Благодарю вас за откровенную беседу. До новых встреч. Обязательно увидимся.